Поставьте плюс, если меня слышно. Отлично. Плюсики пошли в чате. Это значит, что мы с вами начинаем вебинар. Как общаться в социальных сетях и получать за это 27 тысяч рублей в месяц. А, но... Перед тем, как мы с вами начнем, мне бы хотелось с вами познакомиться. Напишите, пожалуйста, в чат, сколько вам лет, откуда вы и какие цели ставите на сегодняшний вебинат. Если вы приходите без бесцельно, то, естественно, это время проведете зря. Поэтому обязательно цель должна быть у любого действия. А пока вы пишете в чате, я вас хочу поздравить с очередным Новым годом сегодня Новый год по китайскому календарю, и скорее всего вы слышите безудержное веселье э, в моих наушниках, потому что рядом со мной происходит что-то невероятное, потому что по тайскому времени 12.00 уже пробило, и китайский Новый год идет, так скажем, по стране китайский. Вот. Э -э -э так. Так, пишет Светлана, Светлана Нижняя, какую цель ставите на вебинар? Это очень важно, потому что без этого никак. Елена спрашивает, для Украины эта тема актуальна, Елена, эта тема актуальна, потому что везде есть социальные сети. Так, так так опять э, э, не поняла. Надежда, написали доп. доход. Что значит доп. доход? Это не цель. Цель должна быть конкретная. Зачем я пришла на этот вебинар? Доп-доход, вы сегодняшний вебинар не получите. Так, Красноярск, Эстония, Светлана тридцать 31 год, научиться зарабатывать удаленно, путешествовать цель. А за сегодняшний вебинар, который планируется на час полтора, вы не сможете начать путешествовать. Поэтому эта цель размыта. Нужно конкретно ставить, что я хочу добиться во время этого вебинара. И после того, как вебинар закончится, вы сможете оценить, насколько это удалось. Потому что на данный момент вы просто... Цель – путешествовать. А, а, Сергей написал, 27 тысяч, и больше хочется. Про что непонятно. Это не цель, это просто размыто. Так, Надежда 34, Химки, хочется что-то иметь на данный момент без работы. А, что-то иметь на данный момент без работы. Опять нет цель. А, Маша, СПБ, долг дохода конкретно нужна цель на сегодняшний вебинар? Так, Дарья, Краснояр зарабатывать из дома. Хорошая цель, но на сегодняшний вебинар она не подходит. Во, Во время вебинара вы не сможете начать зарабатывать из дома. Вы узнаете, как зарабатывать из дома на сегодняшнем вебинаре, но зарабатывать уже это просто невозможно. А, Настя, Новосибирск, 33, для развития своего направления в социальных сетях. Вы находитесь здесь, чтобы узнать больше информации для развития своего направления в социальных сетях. Такое постановка вопроса «Да». Все остальное, что сегодня, все равно вы не сможете это применить на сегодняшнем вебинаре, потому что вы будете слушать. Так, Анастасия, новые навыки. Новые навыки вы тоже не получите, а вы только узнаете, какие навыки можно получить, да, и как бы развить. Потому что за полтора часа, ну, реально невозможно научиться новым навыкам, если вы это вообще никогда не делали. Что-то новенькое узнать, это не цель. Новенькое это то, что знаете, сейчас у меня за окном играет музыка, и для вас это новенькое, потому что вас как-то рядом нет. Так, Наталья Викторовна, 30 России, перм, быть свободной от офиса и много путешествий. У меня зарабатывать в интернете. Ну, Наталья, я уже об этом говорил, в чем вебинар вы не сможете это сделать. Так, Беларусь зарабатывать. Так. Научиться работать в интернете. Марина, вы узнаете информацию, как можно работать в интернете. Это правильная постановка цели. Повысить доход в интернете. Надеюсь, что натолкнет на мысли, как продвинуть свои услуги в интернете. Угу. Ну, тоже сомнительная цель, но, по крайней мере, вы хотя бы что-то ожидаете, что какие-то мысли вас натолкнут на дальнейшие успехи. А, так, рассмотреть новый способ заработка, Отлично. А, хочу понять, интересно ли это будет для меня лично. Ну, отлично, супер. А, любовь, а, 57. Харьков, хочу... Дополнительные знания для возможности работать удаленно. Угу. Ну, дополнительные знания ä, вы ä, получите. Так, научиться зарабатывать в социальных сетях. А цель сегодняшнего вебинара ⁇ заработать на свой дом в Сургуте. Алла, супер цель. Боюсь, что за полтора часа вы это не сможете сделать. Если, конечно, ну просто реально, если он ну, его не потрапит. А, так, есть, контакт, э, есть в ВКонтакте аккаунты, было бы что-то, как можно что-то узнать. Что-то, вот как раз что-то, и узнаете. Александр, а тот, на данном 23, хочу зарабатывать деньги на новый творческий проект. Ну, за, за время сегодняшнего вебинара вы только можете узнать, как на него можно заработать но никак не заработать. А, Светлана, а, на сегодня цель понять, как начать зарабатывать удаленно. Вот, отличная цель, правильно. А, так. А, многодетная мама для заработка дома. Так. А, узнать о профессии немного больше. Угу, отличная цель. Ирина, 48 лет, в область, перебраться в город, чтобы можно было платить за квартиру. Детю надо поступать для получения образования после окончания школы. Ирина, это отлично, но на сегодняшний вебинар цель не реализуемая. Хочу через сети учить. Маша, отличная цель, но не на сегодняшний вебинар. Елена красная ярда смоцилась узнать, как зарабатывать 10 тысяч рублей. Отличная цель, вот ее как раз мы с вами и начнем реализовывать. Итак, девочки, ну у меня, конечно же, есть определенные правила, да, нахождения нахождение на сегодняшнем вебинаре. Вот на вебинарах находятся всегда самые умные, которые лучше меня знают, как вести вебинар, знают, где нужно ближе, к делу подойти и много-много чего другого. Если среди вас есть такие, либо сразу увидите, либо постарайтесь сдерживать, потому что нужно уважать других. Если я что-то говорю, значит в итоге у вас сложится готовая картинка. Я человек опытный, ну не просто так у меня работающий бизнес, и я уже точно знаю все о том, как можно зарабатывать, о том, как вести вебинары. И еще давайте работать вот совместно. То есть когда я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. А свои вопросы, которые у вас возникают, вы будете записывать на листочек, и в конце вебинара я на все отвечу, потому что я хочу дать вам целостную информацию и не хочу отвлекаться от введения вебинара. А в конце обязательно отвечу на все, все, все ваши многочисленные вопросы или, возможно, к концу вебинара. Их у вас и не останется, потому что картинка будет целостная. Итак, если вам все понятно, то ставим плюсик в чате и... Идем дальше. Если непонятно, если вы хотите, чтобы мы, мы пришли на ваш вебинар когда-нибудь, то, welcome, когда-нибудь, возможно, мы пойдем на ваш вебинар. Отлично, плюсики пошли в чате, значит, вы со мной согласны, и это классно. Так, ну, тогда мы начинаем. Давайте я представлюсь, вы написали, да, я меня зовут Юлия Рыж, я мама, мне 30 лет, я радиоведущая, владелец тренингового агентства для девушек валим из офиса, владельца интернет-магазина, магазин инфопродуктов, владельца сервиса Заботливый сервис сайт, владельца франшизы к истории живых квестов кафе в двух городах. И сегодня мы с вами поговорим о том, как же можно, общаясь, зарабатывать в социальных сетях. И сразу же к вам вопрос. Вы любите общаться? Потому что меня интересует конкретно, любите или нет. То есть, если любите, ставьте плюсики. Да. Так, плюсики пошли в чат. Мы договаривались, что с вами будем работать вместе, совместно. Ага, Плюсики. Супер. Классно. Отлично. Вы любите общаться именно в социальных сетях, потому что это немаловажно? Угу, плюсики есть. Да. Отлично. Потому что мы сегодня конкретно говорим о об общении в социальных сетях сетях, да, и третий вопрос, а вы любите много общаться в социальных сетях, потому что то, что мы сегодня будем рассматривать, это заработок именно через общение. Ага, плюсики пошли в чате, это классно. А, те, кто написал плюсики в чате, а, то могу вам сказать одно. Профессия а, специалист по работе с клиентами в социальных сетях, она для вас. А, потому что именно этому человеку нужно много общаться социальных сетях. Но давайте подробнее разберем, что это за профессия и с чем ее есть. А, что является самым главным в бизнесе, в абсолютно любом бизнесе. А, я думаю, вы и так прекрасно понимаете, что является наиболее важным составляющим звеном любого бизнеса. Вот независимо от того, кем является бизнесмен. Там, парикмахером, ювелиром, юристом, ну, или владельцем интернет-портала. Конечно же, это наши с вами любимые клиенты. А, у нас может быть разработан отличный бизнес-план, а, подобран коллектив суперпрофессионалов и качество товара и услуг может быть намного выше, чем у конкурентов. Но при отсутствии постоянного потока клиентов мы будем вынуждены свернуть наш бизнес очень скоро. Это касается как офлайн-бизнеса, так и онлайн-бизнеса. Отличие состоит лишь в том, что на бескрайних просторах сети вместо тех же самых бутиков, ресторанов, других предприятий используются сайты, блоги и интернет-магазины. С построением бизнеса в сети, казалось бы, все должно быть проще. Вот интернет стер все границы и максимально расширил все возможности для коммуникации и привлечения клиентов. И каждый предприниматель приходит в интернет, считает, что после того, как создаст сайт, сразу покупатели повалит и скупят все, что на нем, на этом сайте есть. Но для того, чтобы сайт продавал, его нужно, чтобы он проиндексировался в Яндексе и Google чтобы на него заходили люди, находили его через рекламу. А рекламу нужно давать и не просто бездумно, а именно ту, которая принесет целевых клиентов. И только те, кто заинтересован именно в этом продукте, услуге или там информации. То есть нужно еще проделать кучу работы для того, чтобы просто сайт начал приносить прибыль. А прибыль, как мы с вами понимаем, нужна была еще вчера в любом предпринимателе. Вот в этот момент на помощь предпринимателю приходит менеджер по работе с клиентами в социальных сетях. А, так кто же такой менеджер по работе в социальных сетях? А, все очень просто. Это человек, который ведет базу клиентов и общается именно в социальных сетях с ней по вопросу услуг, товара или информации. Вот не по телефону, не ходит к людям в гости лично, не толпится около порога организации. Он именно общается в самых популярных сетях, таких как Контакт, Одноклассники и, и Фейсбук. А, так давайте же разберемся, чем занимается конкретно этот человек. Ну, во-первых, он находит целевую аудиторию в социальных сетях. Это очень важно. Скорее всего, многие не знают, что такое целевая аудитория, поэтому я расскажу. Итак, целевая аудитория – это термин, обозначающий группу людей с какими-либо параметрами, которые с наибольшей вероятностью воспользуются или приобретут вами рекламированные товары. То есть целевая аудитория может определяться по образу жизни, возрасту, образованию, там, социальному положению, привычкам. А, например, средства для похудения будут покупать, ну, скажем так, полные люди. А по статистике большинство из них уже не молоды. Вот вам сразу два признака – полнота и возрастная категория. А если вы продаете, например, классические матрасы, в таком случае, как можно естественно, догадаться, товар достаточно широкой целевой аудитории. Однако можно разбирать его на, подниже, на Так, например, ортопедические, элитные, детские матрасы. Это позволит сузить круг потенциальных покупателей и уже более четко прорабатывать портрет будущего вашего клиента. А только точно определив свою целевую аудиторию, можно приступать к действиям по общению в социальных сетях. Не поленитесь потратить это время, чтобы изучить свою целевую группу более подробно, потому что, как сами понимаете, когда вы бьете закрытые двери, то результат очень Мал, а если дверь уже приоткрыта, то вы спокойно в нее войдете. Если этому человеку что-то нужно, и вы ему предлагаете, естественно, он это купит, нежели вы просто будете э, непонятным людям э, говорить о том, что вот есть такой-то продукт. Он им не нужен, они его не купят, и еще и плохо о вас отзовутся. Поэтому, когда у вас есть целевая аудитория, которую вы знаете, то, конечно же, э, люди тут же начнут э, брать, и потому что это им нужно. А что же дальше, да, узнав, где вводится ваша целевая аудитория, что нужно будет делать менеджеру по работе с клиентами в социальных сетях. Узнав, где вводится нужная вам рыба и на что она клюет, вы обеспечите себе хороший улов. Именно отталкиваясь от этих знаний, нужно выстраивать свою стратегию в общении в продаже в социальных сетях. А, конечно же, при любой возможности вам нужно будет консультировать по вашему товару, услуги или информацию, которую вы отдаете. Да? Поэтому менеджеру, конечно, нужно знать очень хорошо то, что он рекомендует. Знать преимущества перед конкурентами и, конечно же, цен. То есть основная задача – нужно понимать, с чем вы работаете. И третья обязанность менеджера по работе с клиентами – это вести клиентскую базу. Как сами понимаете, легче порекомендовать второй раз одному и тому же клиенту похожий продукт, чем найти нового покупателя на этот же продукт. Поэтому нужно обязательно вести себе документ. Кто, что, когда купил, для кого, для чего, чтобы, естественно, второй раз предложить нужную ему вещь. И, конечно же, после того, как он это распробует, он придет второй, третий, четвертый, пятый раз. А, давайте поговорим, какими же качествами должен обладать менеджер по работе с клиентами в социальных сетях. Ну и первое, конечно же, это всем понятное, это э, качество общительности. Вы должны быть общительными, уметь проводить опросы, задавать вопросы, собирать информацию. При этом надо это делать ненавязчиво, как, как бы между прочим. Менеджер по работе с клиентами в социальных сетях должен уметь вот, общаться. Общаться много и с самыми разными людьми. Общение на нужную тему, умение правильно повернуть беседу в необходимое русло, не порекомендовать нужный ресурс, сгладить вот негативные моменты. Все это является одним из важных качеств менеджера по работе с клиентом в социальных сетях. Следующее качество – это активность. Конечно же, активность и работоспособность, скорость. Согласитесь, проделать большое количество работы и предложить большому количеству людей товары, услуги в сжатые сроки, очень трудно. Поэтому, чтобы результаты превзошли все ожидания, необходимо активно и сосредоточенно, сосредоточенно действовать по составленному вами плану и уделять на это время. Если, конечно же, ты хочешь получать 15 тысяч долларов, естественно, ты будешь уделять этому больше времени. Если ты хочешь получать меньше, то и времени гораздо больше, меньше будешь тратить на это. А, Следующее качество специалиста – это креативность и творческое мышление. А, без творческого мышления будет гораздо сложнее привлечь к себе аудиторию, ведь в социальных сетях нужно придумывать разные посты в тему и размещать нестандартную запоминающуюся рекламу. А, Конечно же, чтобы ваши посты запоминались, нужно э, креативить, э, цеплять и привлекать внимание. Э, естественно, э, все посты стимулируют интерес аудитории. Э, когда вы запускаете еще различные акции, лотереи, распродажи, это тоже все повышает интерес. А поскольку в наш информационный век люди привыкли к изобилию вкусных предложений, Предприимчивые бизнесмены с нестандартным мышлением э, придется выдумывать что-то интересное всегда, чтобы быть на пике популярности. Ну, вот сейчас ты спросишь, как же мне быть, если я просто не обладаю вот всеми этими качествами? Вот как быть, если э, тебя очень заинтересовала перспектива стать самым лучшим менеджером по работе с клиентами в социальных сетях э, и получать материальное вознаграждение и не иметь потолка для своих доходов но ты не обладаешь качественной необходимой для интернет-профессии примеры если у тебя проблема с самодисциплиной и тайм-менеджмент что делать или если ты в последний раз проявлял, проявлял там креативность в 8 классе на уроке труда вышивая маме клетку конечно же все это решаемо во первых все необходимые качества начинают раскрываться в процессе работы а во-вторых, никто и ничто не мешает тебе развивать их самостоятельно. А Самую дисциплину можно развить, если делать то, чего делать не хочется, как можно быстрее. Сразу, не откладывая на вечер или на ночь. А поскольку вечером уже большинство не в состоянии действовать быстро, то... Отсутствие результата вполне закономерно. А в идеале действовать нужно с утра или в первой половине дня. Тогда ты еще вообще полна сил и идей. А после уже поощрять себя за свой подвиг. А в сознании происходит вот такой вот сцепло неприятного, то, что ты делала, да, с приятностью. И вот повторив так несколько раз, ты выработаешь себе привычку действовать сразу,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 которому несколько недель придерживаешься. Почему несколько недель? Потому что через 3-4 недели твое расписание само войдет в привычку. А вот список дел эм, на завтра составлять нужно всегда. Это поможет в конце дня понять, насколько продуктивно ты его провела. Если сделано не все, то что запланировано, то что тому явилось причиной. А теперь немножко поговорим о креативности. Это нужное качество его нужно развивать. Чтобы расширить свой круглый взор, не обязательно совершать там кругосветные путешествия. Для начала нужно просто начать делать то, что ты раньше не делал. Читать классику, смотреть архаусные фильмы, посещать выставки, но попробовать рисовать самой или сделать несколько нестандартных фотографий. По возможности добавить в свое окружение несколько нестандартно мыслящих, творческих личностей. А правильное окружение действительно творит чудеса. И самый главный совет это вот просто сейчас начать считать себя креативным. Ведь когда человек убеждает себя, что он, например, креативный, он действительно становится тем, кем он хочет стать. Хочет стать специалистом, значит будь им и будь а давайте теперь поговорим, кому же нужны менеджеры, специалисты. Да? Ну и, во-первых, это хороший менеджер по работе с клиентами, востребованный в любой фирме или компании. Именно от этого человека напрямую зависит прибыль. Даже если компания предлагает отличные товары и услуги, то доход будет не очень высоким, если не ведется правильная работа с клиентами. Поэтому так высоко ценятся профессионалы по работе с клиентами. И за их работу компания готова платить хорошие деньги. И первый работодатель, который нас ждет, это интернет-магазины. Как вы сами понимаете, что создав интернет-магазин, люди думают, что в него народ попрет сразу, как в реальный магазин. Но по факту это не так. В интернет-магазин очень сильно нужны менеджеры по работе с клиентами, которые еще расскажут, что вообще такой магазин существует и приведут к ним клиентов. А второй работодатель – это, конечно же, наши все любимые инфобизнесмены. Они уже начали понимать, что просто подписчик мало что дает, так как с ним еще нужно установить доверительные отношения, и, а это время. А менеджер по работе с клиентами быстрее находит целевую аудиторию и предлагает им то, что нужно. А сейчас даже подписчиками считается именно тот, кто купил, а не просто подписался. Следующий работодатель – это компании по различным продажам услуг. А что сейчас происходит на рынке мы Создавали все группы ВКонтакте и приглашают дедовским методом в этой группы, и ведут их, а активности там ноль. А все потому, что группы уже давно не работает. А, по старинке они сейчас все делают. А, их, конечно же, можно использовать для тела целевой аудитории но не как для продвижения товаров и услуг. Обязательно нужны всем компаниям, предоставляющие услуги именно менеджеры по работе с клиентами, которые создавали бы вот эту самую движуху, которую не хватает в этих э, дедовских группах. А следующий работодатель а – это сайты, на которых что-то продается. Ну, например, возьмем те же самые партнерки. Я сказала, что менеджер по работе с клиентами можно работать на кого-то, но можно еще работать и на себя. Зная определенные технологии, можно зарегистрироваться во всех интересных вам партнерках и продвигать тот или иной продукт и получать за это деньги. Конечно же, вы можете быть менеджером по работе с клиентами чисто на себя и не работать на кого-то. Просто нужно знать технологии, как это делать грамотно. Следующие работодатели – это фирмы в онлайне, да? которые нас все окружают. А что это за фирма?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 Слайдом я хочу сказать про э, работодателей таких, как MLM-щиков, э, так как их основная задача – это поддерживать всегда товарооборот, то есть постоянно должны идти продажи. Поэтому если вы предложите любому MLM-щику приводить клиентов из социальных сетей, он будет просто от этого в восторге. Поэтому если у вас э, есть друзья – который в MLM-компании, то у вас уже, скорее всего, есть работодатель. А, давайте поговорим, где же можно а, искать работу. Итак, а, это, конечно же, а, любой, так, перепутались немножко слайды, а, биржа фриланса, то есть, на всех биржах фриланса есть определенный раздел, где люди э, ищут очень сильно менеджеров по работе с клиентами в социальных сетях, потому что сейчас все больше и больше это становится востребовано. А, помимо этого, куча специализированных ресурсов, где публикуется различные объявления по поиску удаленных сотрудников. Да? Конечно же, мы с вами не забываем про крупные ресурсы на кру... и там раздел вакансий, потому что это очень важно. Ну и, конечно же, в любой салон, да, в любой ивент агентство, в любой торговый центр и предложив офлайн предпринимателям найти им клиентов, люди просто будут вам рады, потому что в офлайне сейчас большой кризис. Давайте поговорим, сколько же зарабатывают менеджеры по клиентам в социальных сетях. Хорошие менеджеры по работе с клиентами зарабатывают много, а порой очень много. Как? Как правило, специалисты этой профессии получают не просто оклад а еще и проценты от продаж, что это от 10 до 40%. процентов И надбавки бакте каждого успешного привлеченного клиента. В среднем можно рассчитывать на доход в 1000 до 15 тысяч долларов. Много, конечно, будет зависеть от уровня профессионализма, умения, естественно, рекомендовать и рассказывать. Чем выше результаты, тем больше ваша ставка. А если вы достигаете высокого уровня, вас будут ценить и уважать, и беречь. Потому что любая компания сочтет за честь иметь в команде человека, который приносит большой доход. А вот я хочу рассказать вам опыт своих учениц, да, чтобы вы поняли, что это... Все реально, это все возможно, и это действительно востребовано. И вот первая моя ученица это Ксения Боровских, у нее свое ивент-агентство, она занимается праздниками. А сейчас очень много ивент и все предлагают какие-то развлечения на дни рождения корпоратива. А, и на всех сайтах Авито с бесплатными их куча. И в один прекрасный момент Ксения поняла, что либо она бизнес закрывает, либо что-то меняет в своем подходе. А вот она прошла у меня обучение и в течение двух месяцев подняла свои продажи на 50%. Но так как она не останавливается на достигнутом, то в этом месяце продажи увеличились на 70%. Вот так она является собственником бизнеса и еще и собственным менеджером по работе с клиентом. Так, вторая девочка, это Виктория Гоцкая Данилович. У нее мобильный салон красоты на дому, да, который выезжает клиенту на дом и делает там прически, маникюр, педикюр. Так вот, она применила все знания, которые я ей дала, и теперь спокойно сидит в декрете со своим старым ребенком, и э, рекомендует в социальных сетях, в сетях своих мастеров. Э, и, конечно же, э, экономить кучу времени. Э, следующая девочка – это э, Яна. Она из Белоруссии, ей 28 лет, и по образованию она маркетолог. После вуза она работала в частной фирме, специалистом по продажам, потом на фабрике маркетологом. И вот уже сейчас, почти два года, она работает в банке кредитным агентов, откуда вот увольняется через пару недель, так как нашла новый способ заработка, да, которым я вам сегодня говорила. Ее всегда интересовала возможность работы в свободном графике, и у нее много увлечений, вот среди которых там, э, рисование и вышку. Вот так мы нашли ей работодателя в области рисования. Она занимается раскрасками по номерам, и ее работодатель – большая сеть магазинов, занимающихся именно в э, всем для творчества а вот это я рассказываю историю для тех кто считает что на любимом творчестве невозможно зарабатывать если вот ты всегда вышиваешь крестиком то это никак тебе не принесет доход нет если ты действительно это любишь если тебе это нравится то ты можешь найти работу именно в этом направлении и она будет хорошо оплачиваться следующая девушка это Ольга Степанова, она тоже офисный работник, но решила применить свои знания для офлайн работы, которую она получила от меня. Она просто очень сильно хочет уйти из офиса, но остаться на своей работе, просто работать удаленно. Вот она работает в Центре дополнительного образования, и предлагает студентам создать с помощью их организации контрольные дипломы, в общем-то, решить свои проблемы а, быстрым, коротким путем, просто заплатить им денег. А, так что вот каждый, кто хочет работать удаленно, а, даже имея свое место работы, а, может совмещать это с такой профессией, как менеджер по работе с клиентами в социальных сетях. То есть, если даже вы хотите остаться на своей работе, она вам нравится, то вы можете просто уйти на удаленку, начать путешествовать и, и также а, заниматься своим любимым делом только уже вне стен офиса. А, ну что, вы же видите, что это работает работодателю, это очень нужно. Именно работа с клиентами, именно правильная работа с клиентом. Особенно когда рынок стоит и не двигается. А теперь вы понимаете, насколько важен для раба, работодателя а, конкретно работа с клиентами. Без них и бизнеса нет. стоит естественно, вопрос: как же а, работать? Ну, на этот вопрос я могу вам дать ответ. Я, естественно, могу вас это научить, как научилась своих учениц, и вы можете пройти курс обучения специалист по работе с клиентами в социальных сетях и конкретно стать профессионалом. Почему я говорю именно профессионалом? Давайте поговорим о программе курса и что я конкретно рекомендую. Да? Обучение будет длиться полтора месяца, по одному заданию в неделю, и в воскресенье будет обязательно вебинар с ответами на вопрос. У каждого участника будет личный менеджер, с помощью которого вы на 100% достигнете результата, так как он будет вам помогать во всем и вести вас за ручку. Конечно же, это очень важно, когда вы начинаете осваивать то, что никогда не пробовали. Будет создана закрытая группа, в которой участники будут общаться конечно нужно будет высылать отчеты по домашнему заданию так как вам нужен будет результат а без моего контроля результат у вас может и не быть поэтому домашнее задание нужно будет обязательно выполнять и только так я вам гарантирую результат да? а давайте поговорим что же вы можете узнать на первом занятии Итак. На первом занятии мы поговорим с вами о том, как выбрать нишу для работы. Как найти ту нишу, которая вас не будет тошнить через месяц, потому что для менеджера, проводить клиентами это очень важно. Как получать от будущей работы только положительные эмоции. А, пройдя первое занятие, мы научимся с вами выбирать ту тематику проекта, которая действительно будет зажигать, а не ту, которая навеивает скулку и после которой... Не хочется жить, как -то, смысл тогда менять офисное рабство на а, скучную неинтересную работу. А на втором уроке мы уже с вами найдем вам а, работодателя. А, составим грамотное коммерческое предложение. Выберем того работодателя, с которым мы хотим с вами работать. Вот все верно, мы уже найдем с вами людей, которые нужны именно вы и ваши возможности в социальных сетях. И выстроим очередь из желающих взять вас на работу, а потом сделаем сами выбор, с кем мы хотим работать, потому что действительно на вас спрос будет очень большой, но вы сами примете решение, с кем вам выгоднее, с кем вам комфортнее, кому тем вы чувствуете себя очень хорошо, потому что сами знаете, что работодатели бывают разные. Когда вы сейчас на данный момент ничего не стоите, то вы приходите и вы готовы взять на любую работу. А когда к вам будет стоять очередь из работодателя, вы будете себя чувствовать королем, естественно. Дальше на третьем уроке мы с вами будем изучать, что такое целевая аудитория как определить целевую аудиторию проекта, как найти целевую аудиторию. И, как вы уже поняли из вебинара, самое главное попасть в целевую аудиторию, и тогда продажи у вас будут постоянные, потому что этим людям действительно нужно то, что вы предлагаете, а не просто будете спамеров. А на четвертом занятии мы с вами поговорим, как найти целевую аудиторию вконтакте в фейсбуке и одноклассников как создать профессиональные аккаунты менеджера по работе с клиентами в социальных сетях чтобы вас не забанили да, как общаться с потенциальными клиентами да, Вы знаете скрипт продаж мы уже конкретно перейдем к социальным сетям и посмотрим как все работает на практике в разных сетях потому что в вконтакте одноклассники в фейсбуке совершенно разная целевая аудитория и ко всем нужен свой подход Естественно, рассмотрим скрипты общения. А на пятом уроке мы с вами поговорим о том, как начать разговор с потенциальным вашим клиентом, как общаться с работодателем, как довести клиента до покупки, как отчитаться перед работодателем. Мы будем с вами говорить уже об общении конкретном и о заключении сделки и как их делать. На шестом уроке мы с вами поговорим, как максимально быстро собрать вокруг себя очередь из клиентов, как общаться с работодателем серьезно, и то есть показывать ему результат, как создавать конкурсы, зачем они нужны, как работать комфортно и не получать стресс от работы э, с трудным клиентом. Мы будем узнавать уже примочки, которые позволят помочь зарабатывать стабильно, развивая свое направление. А, кроме того, конечно же, вы получите от меня бонусы, куда же без них. А, первый бонус – это скажи стресса нет, обязательно нужно будет его изучить. Так как вы будете находиться в стрессе от перемен, и вам нужно будет успокоить свой организм, потому что люди разные, общение в социальных сетях совершенно разное. Но зная техники, которые предлагаются в этом курсе, вы будете спокойно реагировать на любого человека, вы, с которым вы будете общаться. Второй бонус – это...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 специальные системы планировщики электронные планировщики которые всегда под рукой соответственно планировщики должны содержать как можно меньше стрессовых моментов чтобы у вас не было такого состояния когда вы ничего не успеваете да должна быть балансированная система в этом тренинге рассказывается о специальной системе планирования которая по-женски без стресса позволяет планировать все все все дела а давайте же поговорим сколько стоит этот курс, этот курс, если вы зайдете в магазин проекта Валим из офиса, стоит 13 520 рублей. Но так как скоро проект Валим из офиса» день рождения, я делаю скидку и курс стоит 7 250 рублей, но это еще не все кто сейчас был на вебинаре, получает еще скидку в 10%, и курс им будет стоить 6490 рублей за то, что пунктуально пришли и слушали. То есть по ссылке, которая появилась в чате, вы можете выписать счет сегодня до 12.00 по Москве и оплатить курс по самой низкой цене 6490 рублей в течение трех дней. После 12 часов эта ссылка сгорит, и уже по этой цене вы не сможете э, оплатить. Для тех, кто слушает записи, цена уже будет 7250 рублей. А, давайте же поговорим, когда же старт. А, итак, старт у нас на следующей неделе, 23 февраля, и по 6 апреля продлится курс. 6 занятий, 6 вебинаров с обратной связью, ваш личный менеджер, который доведет вас до результата потому что мне нужен от вас результат. Закрытая группа для общения и куча бонусов, конечно, уже вас ждут. На курс я возьму всего 10 человек, так как хочу работать именно с группой, а не с толпой. И дать всем результат. Да и личных менеджеров на всех может не хватить. А в этом курсе очень важна поддержка. Кстати, три места уже заняты, так как это новые профессии, хотят научиться мои знакомые. Конечно же, я даю гарантию. Гарантию на курс. Если вы сделаете все домашние задания, присылайте отчеты и поняли, что это, например, не ваше, то в течение двух недель я верну вам деньги. А сейчас я предлагаю вам перейти по ссылке и оформить с вами заказ, да? Давайте я вместе с вами это сделаю. Переходим по ссылке, которая дана в чате, да? И прокручиваем до места выписать, да, заказ, сделать заказ. Там же сейчас цена стоит 7250 рублей, но нажав на кнопку, вы получите именно ту скидку, о которой мы говорили, в 10%. Нажимаем на кнопку «Заказать» и переходим на оплату заказа. Давайте выберем с вами способ оплаты, который нас интересует. Но ну, Возможно, мы хотим, например, оплатить картой. Мы нажимаем на кнопку робокаса да выбираем робокаса она первая самая, которая появляется поэтому мы проще с него с ней сделать да и нажимаем на кнопку выиграть кстати у нас выскакивает предложение вы можете купить 80 процент ты еще и курс администратор социальных сетей что это за курсы что вы получите ну во-первых потребность специальность которая может стать основной профессии отличную подработку которая будет подспорим для офисной работы и конечно же бесценные знания по э, социальной сетям и конечно привлечение своего э, человека да, на вашей паблики а если вы хотите стать на например двух этих профессий то укладите этот бонус Вместе с заказом. Если нет, то входите в корзину всего один тренинг, специалист по работе с клиентами в социальных сетях. И дальше мы с вами оформляем заказ. Вводим свои данные и, естественно, оплачиваем. Если вы по каким-то причинам не сможете оплатить заказ, то моя помощница свяжется с вами по телефону и поможет его оформить. Итак, а теперь я открываю чат и готова ответить на все вопросы, которые у вас возникли во время сегодняшнего вебинара. Итак, готова ответить на все вопросы, которые вас интересуют по профессии специалистов, по работе с клиентами в социальных сетях. Я так понимаю, что вопросов нет. Все все поняли и уже начинают работать с специалистами по работе с клиентами в социальных сетях. То есть эта профессия называется не администратор социальных сетях менеджер по продажам елена это не менеджер даже по продажам это менеджер по работе с клиентами в социальных сетях конечно администратор это тот человек который ведет просто группы вконтакте в его э, должностные обязанности не входит работа с клиентами э, он вообще просто выкладывает посты в группу все это все что ему нужно э, сделать юля а можно ли с этой профессией совмещать основную работу а евгения смотря э, сколько у вас отнимает времени основная работа э, ну просто я не знаю может вы работаете 24 часа в сутки в социальных сетях можно зарабатывать только продажами. Светлана, мы сегодня говорили о специальности менеджеров по работе с клиентами о, через общение. Конкретно был вебинар по как зарабатывать через общение в социальных сетях. С 9 до 6. А дома вы когда? Через сколько времени вам остается? Сколько дней времени вы можете посвящать этой профессии? что хотите продавать то есть тут тоже много нюансов вечером но вечером если например вы с 7 часов до 10 будете работать то скорее всего вы сможете работать да. может вы будете работать в субботу воскресенье вам будет этого хватать то есть если вы ищете подработку то как вариант это можно все зависит от того конкретно в какой отрасли вы собираетесь если например конечно же вас интересует металл то работать с клиентами по металлу все-таки нужно, наверное, не в вечернее время. Если собирать э работать в каких-то развлекательных да, областях, как раз это время самое оно ну, для того, чтобы э вам приносить доход. Вот. Может, еще и вам на работе можно социальными сетями пользоваться. Поэтому здесь все зависит от вас. Вот. Так, девочки, еще есть какие-либо вопросы? Варень трудоустройства есть. Елена, вы сами найдете себе работодателя. Я говорю, мы выстроим вас очередь из работодателя. Поверьте мне, все ждут вас, когда вы придете. Вот. В дальнейшем на бирже фриланса придется искать лицепринимающих вещей и ему писать. Нет. Нет. И вам лицо, принимающее решение, не обязательно искать на бирже фриланса, потому что в бирже фриланса там в основном даже не лица принимающих решений сидят. Вот. Нет, есть очень много способов, которых можно спокойно и во время курса мы, мы найдем с вами сразу работодателя. Вы, мы на втором занятии будем этим заниматься. И дальше вы уже пойдете и будете развиваться и вы именно в том направлении, чтобы я отслеживала, чтобы я смотрела, как у вас это получается, чтобы я подсказала, что вам нужно сделать. Потому что основная задача моя, чтобы у вас был результат. То есть мы конкретно ищем работодателя, и вы под этого работодателя выстраиваете всю дальнейшую политику вашей в работе в клиентах в социальных сетях. То есть в группах не понимают. Вопрос, Альберт, не поняла. Конкретизируйте. Просто многие считают, что сейчас кризис, и некоторые сокращают затраты в маркетинге. Да, в маркетинге они сокращают затраты, но вы будете работать конкретно на привлечении клиентов, а маркетинг, без маркетинга просто все загнутся. Поверьте мне, без продвижения все умрут. Лучше отказаться от э, человека, который моет полы, чем от маркетолога, который приносит прибыль. Поймите одно, Елена, вы будете приносить человеку прибыль, вы не будете брать у него из кармана, вы будете ему в карман класть. Поэтому наоборот, люди, которые приносят деньги, они э, востребованы. Сейчас, как вы говорите, да, действительно кризис. И поэтому такой человек, который приведет вам клиент, придите ко мне. Простите, Юля, вам нужно сказать, да, у меня куча работают. Приходите, работайте. Альберт, в группах договариваются лицом, принимающего решение. О чем договариваться с ним, я не понимаю. Вы вообще вы о чем с ним договариваться собираетесь? В какие дни будут проводиться обучение и во сколько? В понедельник будет высылаться урок. И в течение недели до воскресенья вы его делаете. В воскресенье будет обратная связь по, по ответами на вопросы. В течение этой недели вы можете задавать все вопросы своему личному менеджеру, плюс будет закрытая группа для общения, на которой вы будете конечно же получать ответы. О работе, естественно, Альберт нет. Вы будете искать в тех местах, где вы нужны, то есть, э, привед, ну, приведу пример, да, если вы собираетесь заниматься ивентагентами, ивентагентами есть ни в каких-то группах, ни еще где -то. они есть э, в кучах местах, они, э, есть у вас в городе, вы можете дойти и поговорить с ними, вы можете написать письмо, наставить их на пост и так далее и тому подобное. То есть, не в группах, причем в группы, это один из способов, их э, несколько десятков. И в связи с этим вы по-любому найдете себе работодателя и сами выберете. Просто я не понимаю, почему вы замкнулись на группах на каких-то. Причем тут группа? Группа нас вообще не интересует никак. Мы отдельные аккаунты, которые профессионально создаем, и мы работаем в них, в аккаунтах. Нас группа не интересует, потому что группа – это все, это мертвая. Группа – это если человек ведет бизнес, и у него есть твоя группа, он ничего не делает. Просто они даже не видят для этих постов. Понимаете? Нужно движение, движух, который устраивают именно люди, которые работают именно менеджеры. Вот, наконец-то, Альберт, вы поняли. То есть группа – это все. Это, это больше для людей, которые хотят, хотят обманываться. вот Тогда, да, те люди говорят, ну, это же проще, создать группу, разместить пару постов, и все, я в шоколаде. Не работает, дедовский метод. Уже проверено несколько, не знаю, уже два года это не работает. Вот. Если вы э, создаете там площадку для рекламы, да, но если у вас есть какая-то группа, которая, там, я не знаю, продвигает ваш товар, то это все, это виллы. Да, для тела для целевой ультер можно использовать, все остальное нет. Они не, не работают просто-напросто. Есть ли еще какие-либо вопросы? У меня уже на часах час ночи. Я уже забал, э, начинаю... Язык заплетается у меня. Вот, Тем более я вчера только вернулась из Малайзии, вот, и еще прихожусь в небольшом психологическом и физическом шоке, вот, путешествие все-таки трудозатратная штука. Итак, если у вас нет вопросов больше, то предлагаю заканчивать, или если есть вопросы, то у вас есть еще Минутка, чтобы их написать. Вот. А, Альберт, по след... следующим потоком, скорее всего, не будет, будет продаваться только запись. Вот, потому что я все э, здесь же беру лично на себя, а мне всегда хочется развиваться и в, и в разных направлениях. Поэтому я э, в основном делаю потоки, Тогда, когда вот сама рвусь. Вот. Так, я так поняла, что вопросов больше нету. Тогда еще раз отправляю ссылочку и начинаю закругляться. А, итак, с вами была Юлия Рыж и проект Valimus.ru и консультация будут. Я, Альберт, сказала, что будут вебинары, что у вас будет личный менеджер, что у нас будет группа отдельные закрытые, где вы сможете задавать вопросы. Поэтому вот это все, что и будет. Так, а, так все. Тогда всем спасибо, всех люблю и до встречи на просторах Интернета. Пока-пока.